Да. Алекс Ген, на выезд! Выезжаю? Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. С вами был Алекс Ген. Подписывайся на мой канал. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. -то. Всем пока!